Еще задолго до парламентских выборов Казанский университет проводил множество мероприятий, направленных на формирование у студентов активной гражданской позиции. Это политсковородки, круглые столы, акции и студенческие дебаты. Положительное влияние на молодых людей оказали и встречи с представителями министерств республики. Все это в купе позволило вызвать у студентов интерес к выборам в Государственную Думу, о чем говорит и высокая явка учащихся на выборы. Я думаю, что вся вот эта работа, которая была проведена, то есть совместная администрация университета, представители структур тур ведом наших студенческих объединений, она благоприятно повлияла на всю атмосферу, то есть и положительном формировании понимания выборов студенчества нашего университета. Самых активных студентов и старост академических групп КФУ, проявивших гражданскую позицию на выборах, в Униксе награждал проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Там же подвели итоги селфи-марафона. участия в конкурсе требовалось выложить в социальные сети фото с хэштегами ⁇ Люблю Татарстан и иду на выборы ⁇ Победителем марафона был признан Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Толстого. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюз.